Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Расскажите подробнее про проект «Дизерц». Что это такое? Это вообще уникальный проект для нас. Наверное, несколько лет назад, когда стали больше открываться частные клиники, и мы, производители и поставщики оборудования, начали больше с ними работать, я поняла, что ко мне на встречи, на оснащение приходят клиенты, которые уже приняли управленческие решения. И зачастую я видела, что они приняли их с ошибками. Но на этом этапе я не могла ничего уже сделать, потому что решения приняты, угу. дизайнер выбран, работа его оплачена. Угу. А, ну, например, по дизайнерам, поскольку мы поставляем мебель, я сразу вижу, что дизайнер неквалифицированный. Он не работал с медициной, он не понимает, в чем разница между одним и другим, а почему вы не используете, например, ДСП «Эгер». Да, и европейского производителя просто ну как бы я объясняю на встрече что просто потому что это увеличит бюджет поставки на 40 процентов mm -hmm. вы хотите этого Да, дизайнеру все равно и я понимаю что я не могу на встречах говорить собственнику что он дурак да что он что-то не так сделал а, и у меня возникла идея знакомиться с этими собственниками, инвесторами, либо а, руководителями вот этой проектной команды, которая открывает клинику немножко раньше. Вот тогда, когда идея возникла, открыть клинику, угу. как это сделать? Конечно, нужно тогда оказывать им услуги, те, которые немножко раньше, чем оснащение происходит. Uh -huh. И в этот момент я познакомилась с Надеждой Федуловой в одном из больших проектов наших московских. Она руководила новой открытием новой клиники. Мы с ней работали по оснащению. И я поняла, что она занимается этим консалтингом. Она консультирует в частном порядке, у нее даже своя uh -huh. консалтинговая какая-то небольшая компания была, именно по медицине, как открывать, как кого набирать в команду, какие направления выбирать. Я поняла, что я, наверное, могу консультировать по маркетингу, по продвижению, потому что я в этом что-то смыслю и, и диссертацию на тот момент уже защитила. И мы объединили свои усилия. Мы ее пригласили в свою команду, она возглавила этот проект, агентство медицинского консалтинга. Она как раз кандидат медицинских наук и MBA закончила, то есть такой некий хороший симбиоз. Мы соединили ее экспертные управленческие навыки в медицине с моим маркетингом, uh -huh. до сих пор с ней спорим иногда по некоторым проектам. Но в этом и истина. Да, у нас получается хорошая команда. На сегодня мы создали вот агентство полного цикла, наверное, единственное агентство медицинского консалтинга полного цикла.